Боншур лизами! Здравствуйте, друзья! Наконец-то у меня первый урожай огурчиков. И самый первый салат, который я из них делаю, будет вот этот. Простой, вкусный, сочный, яркий, минимум ингредиентов и почти без усилий. Достаточно нарезать огурчики на средние кубики и порубить зелень. Не секрет, что с огурцами прекрасно сочетается укроп. К огурцам закидываю в зеленый горошек, зелень, немного молодого лучка, если есть. Заправка самая простая. Растительное масло, соевый соус, лимонный сок. Все как следует сболтать, и можно заправлять салатик. Прежде чем его приправлять, перемешиваю и пробую на соль. Немного черного молотого перца и салат готов. Какой он хрустящий, вкусный и сочный. Он самулета. А еще в виде бонуса предлагаю вам другой салат из огурцов. Здесь вся соль заправки. Мелко натереть чеснок. Добавить к нему растительное масло. Лучше всего оливковое. Поперчить, посолить, выжать сок лимона. Перемешать. Добавить к этой смеси йогурт. Лучше всего греческий йогурт, в крайнем случае можно обойтись сметаной с низким процентом жирности, чтобы с кислинкой. Все довести до однородной консистенции. Огурцы также нарезать некрупными кубиками. В этом салате сочетание огурца и мяты, и это ему гарантирует невероятную свежесть. Соединяем соус с измельченной мятой и огурцами. Все перемешиваем. И можно снимать пробу. Вкусно, сочно, свежо. Такой салатик просто находка к жареному мясу или шашлыкам. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппетит и абьянто.